Здравствуйте, уважаемые коллеги. Ну, собственно, У меня тоже доклад, который должен в первую очередь способствовать раскрытию существующих в исторической науке представлений о степени подготовленности и ходе реализации Петровских социальных реформ. И начну я, конечно же, да, за более ранний период рассказывать, а не только лишь про 1710-1712 годы, которые заявлены в теме. Потому что Казанский гарнизон, в первые годы создания Казанской губернии возник не на пустом месте, а, понятное дело, да, что была очень длительная история его формирования. Так вот, значит, важным процессом формирования структуры властных институтов абсолютной монархии, начавшимся во второй половине 17 века, было изменение принципов организации армии. И для осуществления более эффективного руководства воинскими подразделениями в конце 1670-х годов были введены разряды военные округа, со временем получившие административно-территориальный статус. Это дает возможность рассматривать разряды в качестве прообразов Петровских губерний, так как правительство осуществляло через разрядный центр не только управление всеми воинскими подразделениями, но и всем регионам. Полки казанского разряда впервые упоминаются в 1679 году в «Росписи разных людей» когда эти военные подразделения были отправлены на южные границы государства, цитата, для обережения своего великого государя отчины от прихода турского салтана с войсками и крымского хана с В этом походе участвовали все разряды, не только Казанский, и в этом и в других случаях в документах можно отметить достаточно четкое разграничение между вооруженными силами разных разрядов что свидетельствует об уже достаточно укоренившейся разрядной системе. Командующим войсками казанского разряда был боярин князь Михаил Юрьевич Долгоруков виды вооруженных сил располагавшихся в понизовых городах значит, составляли кроме дворянского ополчения где традиционно казанцы и свияжения обозначены единой цифрой также включали драгунские и литарские подразделения и традиционно стрелецкие приказы здесь нужно сказать что Объединение казанцев-свияжских было связано с тем, что разбор проводился именно в Казани чаще всего, при этом подчеркивается обособленно, что с казанцами и свежинами еще иноземцы 166 человек. Это не означает, что речь идет только лишь о выходцах из других государств. Казанцы были записаны в Ритары в конце 50-х годов, они также были, естественно, призваны в 79-м году. Они составили почти роту, но, сказать, не полную, да, из необходимых 167 человек было только лишь 138. Количество по сравнению с послед... предшествующей да, перед этим смертным списком, значит, Списком 1661 года, 63 -го не увеличилось, а вот свежен резко возросло, их стало 598 человек. И очень важно, что изменилось ведение этими значит, военными подраз... значит, формированиями, потому что до этого все они ведались только приказом Казанского дворца, теперь же они разделяются между тремя приказами – разрядным и наземным Ритарским и вплоть до Симбирска и Симбирской засечной черты все значит, ведались в разрядном приказе. Стрельцы, в том числе и Казанские, остались в приказе Казанского дворца, остальные были разделены, как полагается, между иноземным и ритарским приказами. Здесь, конечно же, есть сведения о том, что они, посе... они также участвовали в других русско-турецких столкновениях в 1686-1689 годах и в 1688 годах. Здесь нужно сказать, что, конечно, вот это сохранялось в рамках Казанского разряда и подчинение воинских сил одного города городовому воеводе, то есть вот такой гарнизонный да, принцип прикрепления. Городовой воевод в таких случаях обозначался как полковой, так в 1691-1693 годах назывался князь Черкасский. Это действительно полк формировался, к нему присылался письменная голова, и, конечно, это было реальное военно военное подразделение естественно что с реформами э, э, петра первого уже связанных э, связаны с военным делом э, с э, азовскими походами с строительством первых э, значит э, сооружений для обеспечения флота а, также а, включаются и а, казанские полки и это мы знаем по предку а, грива с державина немного немало до да, его а, дед николай Иванович как раз вот а, в 1697 году уже был призван на охрану шлюзов а, естественно что а, вместе с остальными а, значит, а, дворянами из служилого города казани а, на их так сказать, на переменной основе туда отправляли потому что далее у, державин, у предка державина указывается значит, охрана низовых городов на следующий год потом опять было возвращение в камышин то есть здесь вот была такая постоянная ротация но это как бы было характерно для военных функций служилого в города казани в 1700 году в преддверии Северной войны в Казани проводился разбор князя Репнина, в ходе которого были зафиксированы изменения в численности служилых корпораций в Поволжье и изменения имущественно-социального положения служилых людей в городе. Здесь уже мы можем видеть, что те сословные страты, которые были ранее, служилые татары, служилые новокрещенные, служилые тарханы, иноземцы, уже так сказать, их число значительно сокращается, и фактически среди них остаются только лишь служилые татары и служилые новокрещенные. Значит, конечно, на тот момент необходимым остановился после поражению да, на армской битве, не только введение новых принципов ничейной службы, но и радикальное изменение социальной основы армии. И дворянство превращалось из рядовых служилых людей в командный состав. И здесь рекрутские наборы, которые сменили, также полки даточных людей и полки новые наземного строя. Естественно, что стрелецкие полки, как вы знаете, были ликвидированы намного раньше. Здесь важно, что подчеркивается для городовых дворян не только значит, изменение их военных служб, но так сказать, их в офицеров, но и то, что в 1702 году Петр I создает дополнительный орган управления фактически да, из своеобразных совет из дворян города как обосновывается создание такого э, органа, э, цитата, да, «ведать всякие дела своеводы дворянам тех городов, помещиков и вотчеников, э, добрым, знатным людям э, по выбору тех же городов, помещиков и вотчеников». Э, то есть этот указ можно рассматривать как юридическое оформление существовавшей до, э, до этого практики участия дворян в административном управлении городами уездами, э, а также в командовании гарнизонами, и не случайно именно сами служилые люди должны были выбирать этих добрых и знатных дворян. Естественно, показывается это, что соответствие между положением служилого человека в составе дворянской корпорации и значением той службы, на которой он назначался, было общеизвестным, было устойчивым в административной практики. И вот наиболее ярким таким примером является то, что э, э, на тот период выдвинулся из э, вот, в общем-то Одного из обычных да, служилых городов России, как из выборного списка, Никита Алферевич Кудрявцев, наиболее значимый в составе служилы Казанской дворянской корпорации, который еще в 1697 году стал вторым воеводой, то есть фактически наравне да довольно значимых московских сановников э, из бояр потому что назначали конечно же да, на воеводство в казань только самых знатных э, с 1699 года никита ферривич стал вообще единственным воеводой э, и так это продолжалось до 1706 года когда его должность стала обозначаться э, комендантом э, с 1710 года он стал вице-губернатором то есть выходец из дворянской служилой э, корпорации уездный, да, вот поднимается на, так, на такие высокие посты. Это признание заслуг в управлении регионом касалось не только Кудрявцева, другие казанские дворяне также продолжали участвовать и в командовании, о чем свидетельствует назначение казанцев значительно позже, например, да, в 1714 году на должности ландратов Федор Ивановича Змеева, князя Александра Андреевича Болховского, князя Дмитрия Уракова, Дмитрия Ивановича Есипова, Ивана Ивановича Малоствова и Василия Людмила. Через год они по новому указу превращались из советников, ландратов, комендантов тех городов, где не было гарнизонов. Да? То есть их статус еще был более повышен. Численность состава казанского гарнизона в 1700-е годы не была четко зафиксирована, так как служилы люди активно привлекались к участию в Северной войне, и вот это отсутствие крупного гарнизона в регионе привело к активизации народных движений, в том числе и в поволжье Уралье, затяжным Астраханскому и Башкирскому восстаниям. Естественно, что для их подавления в Казань присылались новые полки, то есть отправленные на северном для участия в северной войне полки да не возвращались а присылались другие воинские формирования как например пишется да цитата в астраханское смутное время в 1706 году был прислан солдатский полк ивана Рыдыра. практика проведения разборов традиционной ранее да для того чтобы уточнять состав корпорации и так далее продолжалась и в эти годы так, в 1704 году по разбору Александра Сергеева многие из казанских дворян были написаны из дворян в «Драгуны». И очень скоро самых так сказать, знатных из состава дворянской корпорации переводили на более высокие должности. Так, например, на примере вот Андрея Ивановича Змеева можно сказать, что вот в 1704 году его из стольников переписали в «Драгуны». Затем в 1705 году тот же Сергеев произвел Змеева в офицеры Драгунской роты исполнять должность капитана, то есть не, долж, не капитаном назначил, а только исполнять должность. И только вот в 1709 году, уже после образования Казанской губернии, первый казанский губернатор, ближний боярин и граф Петр Мартоевич Акраксин произвел Змеева в Чин капитана а через два месяца в мае, в мае -оры. Ну, тут нужно сказать, что, конечно, еще никакой устойчивый. Да? терминологии не существует я вам а, почему раз, раз, раздала да, вот такие небольшие листы во первых напомнить что такое столбцы да? <связано> <связано> так. и конечно же для того чтобы вы увидели как варьируется у нас написание имен и так далее конечно тех людей которые уже появятся после полтавской битвы до да, в составе нашей армии в составе казанского гарнизона в том числе змеев естественно это был не последнего повышения позже в 1713 году он уже станет подполковником и вот образовывается казанская губерния как бы сразу же да мы Хотим предполагать, что уже должен, должен быть определен гарнизон, но вот первые сведения у нас известны только лишь на 1710 год. Почему у меня тема доклада так звучит, да? Когда по табелю в Ближней канцелярии, значит, в Казанской губернии было определено состоять трем полкам, одному батальону и 80 человеком. Вот так это определялось, да? Плюс дополнительно гарнизонные оберегательные полки, про которых написано, что без которых в Казанской губернии содержать невозможно. Известен размер выплат на эти полки. На первые три полка батальоны 80 человек да, – 27 750 рублей, на оберегательные – 23 263 рубля. Табель в фонде канцелярия Сената сохранила лишь общие сведения по гарнизонам, так вот указывает источник, а какие полки и что в них людей, того в той ведомости именно не обозначено. В 1711 году последовал указ Петра I, где назначалось жалование на казанские гарнизонные полки уже с указанием, каким чинам, какие, так сказать, полагаются выплаты, цитата, «офицерам против полевых в полы, а рядовым по 4 рубли на год». И очень важно, что указывается, для чего же оберегательные полки, да, не просто вот так кратко, да, так сказать, без которых содержать невозможно, а указывается цитата, «повсягодно в походах в Казанской губернии за камую рекою для охранения закамских пригородов и уездов от приходов и от набегов воровских каракалпак и киргиз осаков и от измены башкирской». То есть традиционная дозорная значит, да, функция, такая милицейская, скажем, вот, для служилой корпорации Казани на протяжении всего 18 века, да, она, кстати, продолжилась, за Камской засеченной черта проблему не решила, собственно, не, не, подавленное только-только, да, к этому времени башкирское восстание, оно как бы не, не давало об этом забывать. Состав полков был окупаликтован только в 1713 году, и вот у нас есть перечень, значит, когда казанский губернатор, граф и сенатор Петр Матювевич Апраксин скрепил списки в Казани драгунских два шкадрона, в них хунтер офицеров и драгон по 550 человек русских и немецких пополам. Скрепляет он это не просто, так сказать, да, как традиционно это требует отдела производственная практика а именно в преддверии похода в апреле 1713 года цитата против турецкой и татарской войны для охранения украины первый шкадрон составлял состоял из под командованием полуполковника так вот пишется не подполковника именно полуполковник александр петров сын лопухин это не казанец майор Андрей Колычев, по шесть капитанов, породчиков и корнетов, по одному квартирмистру, аттютанту, обозному, но это будет во всех остальных значит, подразделениях, да, унтер-офицеров и драгон 550 человек. Второй шкадрон полуполковник Петр Иван Иванович Ловчиков. И вот очень интересное указание, майор-иноземец разбитой шведской армии Яган фон Илкин. Тут по 5 капитанов-поручиков-корнетов, по одному, также этих атютантов, обозных здесь также унтер-офицеров и драгон 550 человек. Первый полк уже здесь офицеры-казанцы, полковник-князь Иван князь Иванов, сын Львов, полуполковник Федор Гаврилов, сын Нормадский, майор Иван Зыков, 9 капитанов, по 10 поручиков-корнетов, по одному квартармистров-отъютантов-обозному, унтер-офицеров и драгун 1000 человек. То есть более крупные так сказать, воинские подразделения управлялись казанцами, служилыми людьми, у которых так сказать, была генетически уже да, традиция управлять гарнизоном. Значит, второй полк, только один из офицеров казанец, это не полковник Иван Васильев, сын Фи Фи Фи Фи Филасьев, а полуполковник Андрей Иванович Змеев, о котором мы уже говорили. Здесь тоже был майором, иноземец разбитой шведской армии Кашпир Магнус фон Франкоберг. Да, красиво. Унтер-офицеров и драгон по 900 человек. Отдельные полки солдатские, значит, Здесь казанцы реже намного встречаются, не на первых ролях. Да? У первого батальона полуполковник Гаврил Иванович Каузлов, майор Михаил Жеребцов, урядников солдат 600 человек, еще полк бригадира Афанасьева Дмитриева Мамонова. Здесь казанцем был только майор Михаил Языков, а полуполковник Василий Иванович. Сын За Заезерский, да, он а, другой. Здесь урядников солдат 1200 человек. И вот отдельно Казанский полк. Здесь полковником Иван Бернер, а, майор Григорий Хвостов-Казанец. А здесь урядников солдат 1200 человек. Им выделялось э, полуполковникам значит, Драгунского шкадрона по 10 рублей жалование, капитанам по 4 рублей, по 5 алтын, и по 3 деньги человекам. Иноземцам, шведам по 11 рублей человеку, по рутчикам иноземцам по 7 рублей корнету, иноземцу по 5 рублей. Ну, мы понимаем, да, что, скорее всего, это связано с тем, что у русских служилых людей есть имение да есть так сказать другие источники дохода а для этих разбитой шведской армии значит офицеров источников других финансовых да, отсутствует здесь нужно сказать что хотелось до да, верить что все эти полки были укомплектованы но это не так и ни один из полков не соответствовал этому штатному расписанию, которое, так сказать, вот так закрепила Апраксин, да, а, у Львова, например, офицеров и драгун было всего 708 человек, да, значит, русских и немецких пополам, а, вот, вы видите, как они, да, подряд шли, значит, эти имена, а, значит, Uh, у солдатских было офицеров и солдат 600 человек из них четвертой доли немецких до да? у Бернера значит унтер офицеров и солдат было 800 человек при том что я напоминаю что было, должно было быть 1200 uh, вот uh, Списки существуют, то, что я вам привожу, это именно к 1716 году уже относящиеся, да? как я уже говорил, нет, к сожалению, поименных росписей на этот период, но, как мы видим с вами, конечно, приписывание к определенным полкам к тому времени уже было очень жестким, и, конечно, можем считать, что вот эти... Имена, которые я вам раздала, да, они, конечно, могли, они были уже зачислены в эти полки к 1712 году. Понятно, что вот на примере нашего казанского гарнизона, да, мы можем видеть, что... С началом преобразования Петра прежняя чиновная стратификация трансформируется согласно идее регулярного государства в ранговую модель постепенно. Обязательная служба для нерусских элит станет привилегией. Распад служил корпораций среднего по Да, это зафиксирует. И вот таким образом мы можем увидеть да, на этом материале, как происходит механизм распада, как действовал да, механизм распада, складывания и складывания нового шляхетского сословия в рамках одного региона в первой четверти XVIII века. Процесс формирования новой элиты регулярного государства, вы видите, да, был обусловлен прежде всего изменением видов службы, и корпорации среднего положения через изменение функциональной значимости их службы меняли свой состав, это определяло их имущественное положение и ускорялся процесс чиновных перемещений. Есть, все эти процессы мы можем увидеть на примере нашего казанского гарнизона. Спасибо за внимание.